Всем привет! На связи Александр Владимиров, школа Logic Pro Help. Сейчас мы поговорим о том, как создавать FX под названием Impact. Вообще, это очень интересная тема, когда мы создаем звуки с нуля. Это такой sound в самом его что не на есть смысле, это очень такое интересное занятие. С одной стороны, может показаться, что импакты, зачем их создавать с нуля, если можно взять готовые звуки, и с практической такой точки зрения прикладной это может быть действительно верно, но с точки зрения понимания процесса, с точки зрения такого некого интереса и более глубокого познания музыки, звука в частности, это, конечно, более такая интересная задача. Давайте для начала прослушаем вообще, что такое импакты и как чаще всего они звучат. Это примеры некоторых импактов. Импакты на самом деле могут быть совершенно разными. Например, они могут быть такими. Да, какая-то чайка, fx, там типа свип какого-то, дауна и так далее. Но чаще всего импакты можно еще также встретить такой термин, как explode, explosion, то есть взрыв. Вот это вот больше именно относится к такому характеру звука. Вот. Здесь, например тоже да такие более а, низкочастотные вот. поэтому чаще всего импакты именно такие но повторюсь бывают различные исключения давайте разбирать как их создавать а, кстати прежде чем мы начнем еще маленький нюанс а, очень важный вот эти вот импакты им низкочастотные их не нужно вставлять в а, дроп они в электронно танцевальной музыке вставляются в яму там где нету бочки Объяснение элементарно простое и следует самой банальной логике. У вас играет бочка низкочастотная, а потом, представляете, у вас еще и вот этот вот низкочастотный бу такой вот удар, взрыв. Это создает излишнюю кашу и из, излишки низких частот, поэтому это звучать не будет, поэтому такие эфексы чаще всего вставляются в яму, ну или по крайней мере в то место, где бочки нет. Но это такое небольшое отступление, потому что многие такую ошибку допускают, поэтому не могу не сказать о том, что это допускать не стоит. По поводу самого звука, из чего он у нас состоит. Он состоит из низкочастотной составляющей, он состоит из реверберации и из крэша, ну в самом таком стандартном виде. Поэтому первое, что мы возьмем, это бочку. Мне нравится вот эта бочка, она такая достаточно мягкая, при этом, в общем-то, просто нравится и все. Если так охарактеризовать, да, она более мягкая, такая более стандартная. То есть, в принципе, я думаю, для эффекта она вполне подойдет. Дальше что мы можем сделать? Поскольку мы говорим все-таки больше об fx да, каком-то, то мы можем как-то с этой бочкой поизгоряться. Как именно мы можем это сделать? Ну, Во-первых, можем активировать flex-режим. Напомню, это command-f. И когда мы его вот здесь вот активируем, мы можем вот так вот Протащить влево-вправо, чтобы да, ее как-то отстрейчить, отфлексить. Но тут какая-то незадача у нас вот при движении, да, что-то тут как-то она не удлиняется, а тут получается ее копия. В общем, все очень странно. Конечно, дело в том, что нам необходимо выбрать другой режим. Давайте посмотрим, какой нам режим подойдет. Допустим, полифония. Полифоник. О, смотрите, уже что-то похоже. Но надо проверить на слух. Без вот этого флекса с ним. Да, действительно, бочка становится такая более, более длинная, как бы. Сильно удлинять не будем, иначе могут появиться искажения, которые будут явно лишние даже для эффекта. А вот так вот, я думаю, вполне себе оптимально. Хотя, давайте покреативим слегка. Да, я думаю, вот так вот будет оптимально. Что еще мы сюда добавляем? Как я уже говорил, Crash сюда хорошо заходит. Мы берем непосредственно Crash. Лично у меня он находится, как ни странно, в вкладке Crash. Допустим, вот такой вот. Причем он, кстати, не очень широкий, этот Crash. Если мы посмотрим, вот можно на мастер, не сюда, конечно, а вот сюда повесить такой мультиметр, так называемый, промазал. Давайте еще раз. Метеринг мультиметр. То мы увидим, что звук не очень широкий. Мы можем его слегка расширить. Повторюсь, мы же работаем с эффектом, что нам мешает здесь как-то покреативить, что-то такое сделать. Давайте поэкспериментируем и для расширения звука повесим сюда, например, из модуляйшена, мы повесим сюда корус Попробуем. Он у нас немного расширит звук и создаст такое какое-то немного такое невнятное звучание, что для эффекта вполне может быть. Не очень мне нравится честно говоря как-то он стрёмно звучит ну не могу сказать что мне нравится давайте я возьму более такой может быть простой и более стандартный способ это у нас спредер который ну, тут на самом деле можно по пресетам вот хоть вайдап стерео взять он делает звук очень широким но это даже излишне широкий, то есть он становится слишком таким уж расширенным. Он создает эффект хаса по большому счету, то есть левый и правый канал, они чуть-чуть друг от друга отстают, за счет чего создается очень широкое звучание. Но если мы сделаем ручку микс поменьше, то у нас будет звучать и вот эти вот очень расширенные, как бы, скажем так, варианты, и то, что звучит достаточно узко. То есть это у нас dry, это wet. Ну а так у нас dry и wet будут 50 на 50.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 Вот я сделаю так, примерно на 75. Окей, okay, здесь уже дело вкуса. Что мы делаем дальше? Нам нужна реверберация. Мы можем зажатым shift выбрать оба этих звука и сделать track stack. Create track stack. Здесь сами трек. Что у нас получается? У нас будет здесь единая обработка. И сюда мы вешаем самый обычный ревербератор. Мне, в принципе, нравится ChromaVerb. И здесь мы выбираем какой-либо пресет. Но по поводу пресетов, здесь я выберу что-то из Spaces, наверное. Потому что мне нужно что-то такое прям большое с большим дикеем. Так, ну, вот допустим, столько можно. Да, вполне себе. Я сделаю побольше wet, и единственное, что еще сделаем, это срежем низкие частоты, потому что их ну, как бы не должно быть у ревербератора. У самого ревера низких частот быть не должно, поэтому мы вот так вот их здесь очень сильно уберем. Gicay сделаем побольше. Я думаю, вот так вот оптимально. Давайте уберем спрейдер. И можно еще вот здесь, вот, например, немного закрыть а, фильтром. Потому что это бой очень похоже на бочку, а как я уже говорил, мне в принципе нужен именно эффект. И можно еще продлить. Сделаем потише FX крэша. Звук крэша. Я думаю, что сам эффект, опять же, краша, можно сделать, именно сам сэмпл, краша можно сделать немного покороче. Мне не сильно нравится, что он какой-то длинный, то есть как-то вот он долго звучит, а кик у нас тут вот заканчивается. Да, вот что-то типа того. Кстати, нажимаю на кнопку «Т». И можно еще добавить немного компрессии для того, чтобы это именно склеить, и чтобы хвост был более таким а, длинным. Можно чуть акцентировать атаку. Вот так вот, например. И еще чуть-чуть продлим. Угу. Еще подредактируем. То есть здесь уже мы, по сути, крутим те же самые ручки, только выискиваем такое более оптимальное положение. Кстати, вот так вот мне больше нравится. И можно еще попробовать чисто ради эксперимента какой-нибудь Distortion. Дисторшн чтобы это было больше похоже на какой-нибудь прям именно эффект. Да, я думаю вот так вот. Единственное, я сделаю меньше компрессии и меньше все-таки ревера. То есть уже получается что-то более похожее. Так, ревера, да. Поменьше декей. И может быть даже, кстати, чуть-чуть эквалайзером ослаблю высокие частоты. Мне как-то кажется, что мне хочется более такое приглушенное звучание где-то вдалеке. Да, примерно так здесь уже можно варьировать как больше нравится то есть много разных вариантов можно добавлять можно так можно сяк можно закрыть а здесь сильнее фильтром например либо наоборот Кстати, так мне кажется интересней и можно попробовать заменить вообще сам крэш на какой-то другой. Здесь, допустим, у нас есть дилей, что как-то, мне кажется, не очень прикольно. А вот так вот интересней. Так. В общем, экспериментируйте, пробуйте, вот так вот можно создавать эффекты, и вообще полезно слушать различные какие-то uh, FX, какие-то сэмплы, и попытаться их как-то воссоздать, сделать что-то похожее, попытаться проанализировать, как вообще uh, вот эти звуки из чего состоят. И благодаря этому uh, вы будете прокачивать свои навыки именно саунд-дизайна, ну и непосредственно создания музыки. Ну что ж, на этом все, с вами был Александр Владимиров, до новых встреч, всем пока.